Хей, hey, народ! У экрана Фласты новый видос. Роль видоса узнать URL адрес, ну или же просто по народному ссылку на свой канал. Также в конце еще дополню одним секретом это видео. Значит, досмотри это видео до конца, чтобы понять все то, что я хочу тебе сказать. Итак, мое первое и последнее предупреждение: этот способ работает только на компьютере. На телефоне эта функция не может быть осуществлена. Все, мои предупреждения закончились, так что я начну, не буду томить. Зайдем в YouTube. После того, как мы зашли в YouTube, найдем раздел «Мой канал». Ну, свой, мой, разницы нет. Зайдем туда. После того, как мы зашли туда, найдем свой ник. И отметим его, зажав левой кнопкой мыши. После же щелкнем правой кнопкой мыши, и найдем раздел «Копировать адрес ссылки», кликая на него левой кнопкой мыши. И ссылка будет скопирована. Но на этом еще не все. Теперь я расскажу про свой секрет. Это будет интересная функция. Взгляни на мой канал. Тут же из разделов ты видишь мой инстаграм, и стоит кнопка ютуба. То есть, если я кликну на нее, то попаду на свой канал. Я расскажу подробно, как... Ты можешь сделать так же. Зайди в раздел «О канале», отпусти самый низ колесика мышки, найди последний раздел «Ссылки». Нажми на него, то есть, скорее нажми на карандаш, чтобы изменить, после чего написать название ссылки, как я, и вставить в соседний раздел ссылку на свой канал. Также, кликая на правую кнопку мыши и нажав на раздел «Вставить», после чего, Нажимай на раздел «Готово» и затем возвращайся назад на раздел «Главное». И снова щелкаем правой кнопкой мыши и ищем раздел «Перезагрузить». Нажимаем на него, после чего наша страница перезагрузится и у тебя появится ссылка на свой канал в шапке профиля. Я закончил. Спасибо тебе за просмотр. Поставь лайк и подпишись на канал. Это будет меня мотивировать. Всем вам отдельное спасибо. С вами был Ласт.